Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин, и сегодня мы поговорим об одном очень простом, но тем не менее весьма любопытном опыте, который несколько дней назад показал на своем канале Стив Молд. и мы воспроизведем этот опыт и многие спросят в этом месте, зачем же воспроизводить то, что и так уже сделано другими? Ну, первый ответ на этот вопрос звучит так. Но ведь в науке каждый результат проверяется другими исследователями. Действительно ли наблюдается эффект? Может быть это какая-то ошибка? А с другой стороны, э, даже воспроизведение несложного опыта иногда вызывает значительные трудности. И пока ты с ними разбираешься, ты гораздо больше понимаешь про изучаемое физическое явление. Так что давайте приступим к нашему опыту. Как же устроена система, которую показал Стив Молд? Она состоит из двух пружин которые связаны между собой короткой черной веревочкой. А к нижнему концу нижней пружины подвешен 200-граммовый груз. И в этой установке имеются еще две веревочки оранжевого цвета. Первая веревочка соединяет, связывает между собой верхние концы пружин, а вторая оранжевая веревочка связывает нижние концы пружин. Но при этом я хочу заметить, что сейчас эти веревочки висят свободно, а на них не приходится никакая доля груза. Они совершенно расслаблены. И вопрос, на который мы будем отвечать, звучит следующим образом. А что произойдет, если я возьму ножницы и перережу вот эту короткую черную веревочку? Кажется, что груз опустится еще ниже. И натянет сейчас расслабленные оранжевые веревочки. Но посмотрим, так ли все это произойдет. Я завожу ножницы так, чтобы перерезать именно черную короткую нитку. И режу. И удивительное дело. Груз не опустился, а вместо этого несколько поднялся наверх. Как же это можно объяснить? Здесь у меня изображены два состояния нашей системы. Первое, когда центральная веревочка была целой, и второе, когда мы эту веревочку перерезали. И вот когда центральная веревочка была целой, боковые оранжевые веревочки не были натянуты. И поэтому весь вес груза приходился на две последовательно соединенные пружины. Так что каждая из этих пружин растягивалась одинаково всем весом груза. Ну, давайте обозначим это удлинение через X, начальную нерастянутую длину пружины L и длину веревочки удобно, вот этой боковой оранжевой, удобно обозначить буквой A. И тогда получается, что длина всей подвески в исходном состоянии равняется длине веревочки A плюс L плюс X, что и написано вот здесь ниже. Теперь, когда мы перерезаем центральную короткую веревочку, у нас вес груза перераспределяется. Так что на каждую из пружин теперь приходится уже не полный вес груза, а только его половина. А это значит, что удлинение каждой пружины уменьшится ровно в два раза и составит х пополам. А вот эта веревочка, она боковая, оранжевая. Она была, конечно, не натянута, но почти натянута. Так что ее длину и теперь можно считать равной А. И теперь длина всей подвески будет составлять А плюс l плюс Х пополам. И это значит, что она уменьшилась по сравнению с исходным состоянием ровно на Х пополам. А это и значит, что груз у нас не опускается, но поднимается на эту величину. И кратко итог нашему объяснению можно подвести так. Центральная черная веревочка, которую мы перерезаем, сначала обеспечивает последовательное соединение пружин, при котором жесткость системы в два раза меньше, чем жесткость каждой из пружин. А когда мы ее перерезаем, пружины оказываются соединенными параллельно, и жесткость системы в два раза больше, чем жесткость каждой из пружин, Так что в итоге жесткость системы в целом увеличивается в 4 раза. И нечто похожее происходит, когда мы берем два одинаковых сопротивления и сначала включаем их последовательно, так что их суммарное сопротивление равняется двум r. А если мы их включим параллельно, то сопротивление станет равным r пополам, то есть уменьшится в 4 раза. Ну, а чтобы аналогия стала полной, можно говорить не о сопротивлениях, а о проводимостях. И проводимость как раз-таки увеличится в 4 раза, а не уменьшится. И об этом в своем ролике Стив Молд рассказывал нам на языке движения автомобилей, что, наверное, гораздо ближе сердцу американца, как представителя такой автомобильной нации. А мне гораздо понятнее простой язык электрических цепей, как профессиональному пешеходу. А теперь наступило время нашего заключительного вопроса. Мы заменили короткий центральный шнурок на систему наподобие полиспаста, чтобы можно было менять длину. И сейчас груз поднят максимально высоко. И начинаем вытравливать шнурок, и груз пошел вниз. Вот он. Опустился до зеленых стрелок, ушел ниже, и теперь, если вы травишь норок еще чуть-чуть, он снова возвращается к зеленым стрелкам. Почему же это происходит? Я думаю, что вы легко ответите на этот вопрос, если вы внимательно смотрели наш ролик. А ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на YouTube.